Всем привет! Сегодня я расскажу про обновленный Netpeak Spider 3.8, в котором мы добавили выгрузку поисковых фраз из Яндекс Метрики, три новых параметра, а также определение более 15 SEO-ошибок на вашем сайте. Давайте обо всем поговорим поподробнее. Ранее пользователи Netpeak Spider могли получать поисковые запросы из сервиса Google Search Console но многие наши пользователи оптимизируют их сайты и под Яндекс, потому у нас появилась возможность получать поисковые фразы из Яндекс Метрики. Давайте посмотрим, как настроить эту интеграцию. Для начала переходим на вкладку Яндекс Метрика в настройках, добавляем ваш аккаунт, выбираем нужный сайт и включаем галочку выгрузки поисковых фраз из Яндекс Метрики. Затем включаем параметры поисковые фразы на боковой панели, начинаем сканирование. А после того, как сайт просканируется, программа отправит запрос к сервису для того, чтобы выгрузить все нужные нам поисковые фразы. Затем, чтобы посмотреть на них, переходим в базу данных Яндекс Метрика поисковые фразы. И здесь будут уже отображены все поисковые фразы с статистическими данными. То есть вы можете посмотреть какие запросы лучше работают для конкретных страниц, а какие нет. Либо же найти какие-то скрытые инсайты, например, запросы, по которым страница ранжируется, хотя не должна была бы, и нужно эту страницу дооптимизировать. Таким образом, в рамках Netpeak Spider вы теперь можете работать и с поисковыми запросами в Google, используя интеграцию с Google Search Console, и с поисковыми фразами из Яндекса, используя интеграцию с Яндекс Метрикой. Давайте поговорим о новых параметрах и ошибках, которые теперь может определять Netpeak Spider. В первую очередь это поиск Lorem Ipsum по страницам вашего сайта. Для тех, кто не знает, Lorem Ipsum это такая заглушка, которая зачастую используется при верстке, либо же дизайне страниц. Потому Netpeak Spider не даст вам шанса пропустить это и покажет, что здесь нужно заменить этот контент на нужный вам. Затем содержит Flash. Это устаревшая технология, которая с декабря перестанет поддерживаться в Google Chrome. Следовательно, лучше уже сейчас заменить ее на более свежие технологии. И третий параметр, который мы добавили – количество iFrame, чтобы вы могли следить, не перегрузили ли вы страницу слишком большим количеством этих тегов. Мы добавили определение более 15 новых ошибок на Netpeak Две мы уже обсудили. Это страницы с Flash и страницы, на которых есть Lorem ипсу. Еще одна критичная, которую хочу рассказать, это ссылки на localhost. Если после окончания разработки сайта вы забыли заменить некоторые ссылки с localhost на уже работающий нужный хост, то Netpeak Spider подсветит вам эти места. Затем ошибки средней критичности, это редиректы с HTTPS на HTTP. Если вы где-то неправильно написали директивы в HTXS, допустим, то Netpeak Spider не даст вам это упустить. Затем ссылки с HTTPS-страницы на HTTP. Иногда такое бывает, что в рамках сайта, который уже полностью на HTTPS, где-то проскальзывает ссылка на HTTP-версию этого же сайта, что ведет к тому, что ну, как бы это и хуже репутация получается у этой страницы, ведь у нее есть ссылка на незащищенную страницу. Но и также это может потратить какое-то время пользователя, который перейдет по этой ссылке, чтобы, его, чтобы он прошел по редиректу с HTTP на HTTPS. Потому, если у вас такое есть, то замените HTTP-ссылки уже на ссылки с защищенным протоколом. Смешанное содержимое. Иногда такое бывает, что страницы с защищенным протоколом HTTPS используют ресурсы, например, картинки, либо же JavaScript, которые лежат на HTTP-протоколе. Потому такие страницы могут помечаться незащищенными, либо же опасными для пользователей. И на таких страницах может даже показываться ошибка для пользователя, что эта страница небезопасна. Потому стоит заменить такие ссылки на HTTPS. Затем урлы с метками систем аналитики. Если где-то по сайту вы заметили, что ссылка стоит с указанием каких-то меток, то советую убрать их оттуда, потому что каждый раз, когда пользователь переходит по таким ссылкам, он начинает новую сессию для, веб, для систем веб-аналитики. Затем ссылки с пустыми анкорами. Это еще одна возможность оптимизации сайтов, которую не стоит упускать. InPigSpider обязательно вам об этом покажет. И последние две ошибки, которые не совсем ошибки, но мы все-таки должны вам их подсветить, это страницы, у которых в тайтле, либо же в дескрипшене указаны эмоди, то есть смайлики, которые все так любят сейчас туда ставить. Если вы сейчас работаете над тем, чтобы добавить, либо же наоборот убрать из метатегов эмодзи, то эти две ошибки помогут вам в решении этой задачи. Мы рассмотрели всего несколько из 17 новых ошибок, потому, чтобы лучше ознакомиться с обновлением 3.8, советую запустить Netpeak Spider, просканировать ваш сайт, используя интеграцию с Яндекс Метрикой, включить три новых параметра, конечно, и, возможно, вы найдете даже лоры Ipsum на страницах вашего сайта. На этом у меня все. Приглашаю вас к нам на онлайн-демонстрацию по ссылке в описании к этому видео. Ну и, конечно, хорошего вам дня, множество хороших обратных ссылок и трафика. Пока-пока.